Не ни создание совести, не уголичника. Здравствуйте, а вы сейчас на тротуар заезжаете, не знаете? А, я вам помешал. Ну, вообще пешеходом мешают, В да, машина... Ну, если я вам помешал, извините. Пожалуйста. Куда поехал? Поехал. Янька, вы не понимаете? Пешеходам машины могу, мешают на заметить, тротуаре вижу, на Там нету парковки Я понимаю, мне колеса надо, где парковка? Чтобы вот, проезжая часть, припаркуйтесь вокруг, Дома. Там рядом есть Проезжая часть свободна, вон Здравствуйте. Детский мир можно проехать? Детский мир? Да. Но если в сам только детский мир туда прям заехать? Ну, прям, да. Прям в сам детский мир Ну, заехать. мне с ребенком, да, можно? Или на тротуар только. -то. Ну, к сожалению, на тротуар. Но, но, к сожалению, видите, у нас по закону запрещена езда и парковка на тротуаре. Проехать я могу? Нет. Нет, хорошо, Даже пош... проехать. Не хорошо. Может. А что вы мне предлагаете? Вот двор, пожалуйста. Во дворе проехать. Конечно. Хорошо. Нет Либо проблем. припарковаться во дворе, пройти с до магазина. Все. Хорошо. Спасибо побольше. вам большое. Здесь же в январе избили, может быть, и после видел, Сбили инспектора ГБД. Да, да, да. И женщина вот он писала в комментариях, а что такого русан кинулся? Нет, нет, нет, нет, не надо в детстве. Отберите, знаешь, землю мыть. Нечем. Сегодня пятница, уже воробочий день закончился. А вам заняться нечем? А вам заняться нечем? Киньте себе мелочь, в голову. Я не знаю, что... Что это? Это ты в машине с Какой пример ты, в принципе, Какой? В принципе, Нахаль... или... Нахальный пример ребенку. Как нужно себя вести в обществе. магазинах надо товары осуществлять В а. этом если, если так он позволяет, спокойно Вот там далеко получается вот это. Ну, утро я прообещаю, просто встаньте и уже непосредственно через стационарный переход переносите продукты. Но нельзя просто по правилам заезжать у нас. Ну, я, я понимаю, когда вот реально... Нет, если не вы разрешаете, если можно, я говорю, я, я по правилам, не то что я разрешаю, разрешаю, а по правилам в А вот встаньте, вот тут сзади, вот видите, там есть место свободное а, да, в туалет далеко бегать тоже алло мужчина, на ну, что вы делаете Все мы ну, Так разворачивайтесь задним ходом, а не вперед. Покажите мне знак парковки, сейчас он извинится перед вами, снять на колени. И пять дыши рублей дам. Разворачивайтесь, на тротуаре ты можно это делать. Да? В смысле, отойдите ваша отсюда, отвечать. На тротуаре развернуться. На тротуаре. Чтобы еще, когда вы разворачиваетесь, а получают один. Вы не на тротуаре. Да, конечно, нечем заняться. Мне вот это свободное время, я трачу на посещение а водителя, который показает до тротуара. А я предупреждал Девушка, а ваш супруг не хочет убрать машину с тротуара? Нет? Я за рулем. Ну, я у вас спрашиваю, ваш супруг не хочет Памер, убрать машину? Памер. А что... Чё... Вообще, э, вообще мы думали, что это она. А не он. На такой машине. Канал? канал? Тут разные каналы. Есть канал Яковлев Лайф, есть канал Стопхам и СПБ. Э, стопхам Питер Лайф. Офица Вас какой интересует? Наверное, стопхам интересен, да? Поздравляю. Ну вы хоть поняли, что нарушили-то? Навряд ли. В общем, короче, сегодня у нас понедельник, 28 февраля. Время 19.00. 29 И находимся мы На Краснопутиловское 45 Где водитель Припарковал свое автотранспортное средство На газоне а это Мужчина не Это не газон Это газон яндекс Гоу. А где вас в Яндексе учат нарушать правила дорожного движения, да? В прямом А? Магазин по правилам дорожного движения Вы смотрите, вы сейчас проехали полностью весь проезжую часть Вот, видите, да? Я ее фиксирую на камеру Здесь, соответственно, заезд Либо паркуйтесь вдоль проезжей части, где сейчас разрешено Либо во дворе Где? Вот там, смотрите, знак с понедельника с 9 до 18. Сегодня на что? Понедельник. Понедельник. Время сколько? 8. 8. То есть разрешено, да? Ну, тогда получается, возвращайтесь обратно задним ходом. Яндекс.Го. Нет, ты хочешь, чтобы я сейчас задом ехал? Конечно. Опять по людям, Конечно. людей. Это самое. Конечно. А еще вот это вот, видео отправлю вам это, как, в Яндекс. Чтобы вас заблокировали ваш аккаунт, чтобы вы больше не, не катали это, пассажиров по, проезж, э, по, по тротуару. Если меня вызывают, почему я не могу? На тротуар вызывают, да? Здесь, Там так было написано, заедьте на тротуар, да? куда точка стоит, Куда ездить? точка стоит? В магазин? стоит я в магазин? В магазин, в сам ездить? магазин, да, точка стоит. Если бы можно было в инженере, можно не Я не собираюсь здесь долго дискутировать Возвращайтесь назад И на проезжую часть Либо за, во дворе, соответственно Проезжайте и паркуйтесь Вот с торца дома не Звоните не своему пассажиру О том, что вы приехали Стоите с торца дома Ожидаете его уточь, да? Дальше вы не поедете никуда да, а? Дорога не уточните. На дорогу задним ходом, пожалуйста, вот у вас там все, все свободно Там же люди, я, знаете, я, вижу. А и как и заехали, ехали. так и выезжайте я Это нарушит, да. это вам будет уроком на, след... на будущее Что езда по тротуару в Российской Федерации запрещена Пунктом правил 9.9 что, нашел что ли? Нет, даня стоит А во время движения разговаривать по телефону нельзя... В руках. Достану нормальный пистолет. Здесь написаны знаки, где-то что запрещено. А да. где вы правила учили? Да. Чего вы учили? Правила. Какие правила вы учили? Дорожного движения. Где тут? Ты видишь знаки? Знаки? А какие знаки должны быть на тротуаре? Дорога для чего здесь? Для пешеходов. Блин, А ты, слышь ты, кадр, у тебя есть разрешение фотографировать? Есть. А? Да. Где? Покажи. В конституции прописано. Покажи, говорю, какая конституция. Ты его, Газон, вот он. Ну, снега, под снегом. Под снегом у нас газон. Like да. yeah. Газон. Вот он вы сейчас на нем стоите. Yeah. На yeah, снеге, а под you. снегом у нас газон. А там тротуара, там проезжая часть, а там двор да вот так. А если что, не, не, не тот, где? -то. Прощайте, подписывайтесь и все. И не нарушайте. <мышленный> <М? мышленный> ну, вы видите, типа. А, не хотят, да? <мышленный> Поговорим. А, сейчас мы как, не а? Поговорим просто без камеры. А мы а можем поговорить без степени? камеры не знаю, кто, кто скажет, кто Камера, знаете, она прибавляет мне безопасность Потому что не будет отношения у меня до, до полгода Где живёте? Местная? Mm -hmm. Местная? Да? Питерские Увидимся, Только дай знать, где ты находишься Дай знать и все. Хорошо Увидимся в парадной, ты в подъезде Кто-то ушли, и, и, а не он Вот ему уже неравнодушные граждане указывают, что нужно ехать. А, сейчас, э, надеюсь, уберет человек. Он по телефону разговаривает. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Я ошибка да? Да. А, Большую ошибку. Да, все, извините. Спасибо сейчас. большое. С вас, поздравляю вас с долларом по сто. Вот, вот здесь вот, вот, вот. Нет, там газон, ну как, 5 Смотрите, тысяч штрафа тоже. Если вы хотите просто стать параллельным трудом, мы крайне там ЗАГ уже не работает, я думаю, 18 часов сегодняшнего дня. Спасибо большое за понимание. Ну это реально, как параллельный В общем, все. Это был последний наш водитель. А сегодня было у нас 28 число, понедельник. Все. Всем удачи. Всем пока.